Старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы у нее не темные, не светлые, отливались золотом. Веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх.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 У него есть фуганок, ладила длиной больше, чем в два его роста, и этим ладилом он подгоняет дощечки одну к другой, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами. При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят, кому шайку на умывальник, кому нужен под копей или бачок, кому кадушечка солить огурцы или грибы, или даже простую посудинку с зубчиками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 Картузик надел такой старый, что козырек его разделился на надвое. Верхняя корочка задрала свыше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканной материи. На животике своем мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка села на нем как пальто до самой земли.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 как мы, они сказать не могут. Им приходится выпивать, выкрикивать, выстуковать. Тык — Тык-тык! — чуть слышно постукует огромная птица-глухарь в темном лесу. Шварк — Шварк-шварк! — дикий селезень в воздухе пролетел над речкой. Кряк — Кряк-кряк! — дикая утка-кряква на озере. Гу — Гу-гу-гу! — красивая птичка-снегирь на березе. — Бекас! —